Как-то давно ко мне пришел один известный в городе психиатр и сказал, что мы с ним можем хорошо посотрудничать. Он видел это сотрудничество следующим образом. У него были клиентки женского пола, и он считал, что их неврозы, психозы, какие-то заболевания – это следствие того, что у них не устроена личная жизнь. И он был честно убежден в том, что если мы их женим, то тогда их состояние улучшится. И, возможно, он даже был прав. Но когда я услышала его эти речи, он на тот момент он практиковал где-то в районе 15-20 лет, ну, как-то очень давно. И разговор состоялся, по-моему, тоже, возможно, лет пять назад, может быть, даже чуть больше. И я ему сказала тогда такую фразу. За эти годы моя фраза не поменялась. Личная жизнь — это не причина, это следствие. И я очень благодарна вам как предшественникам нашим, потому что вы сделали ту базу, на которой уже стоим мы. Дело в том, что женить... Выдать замуж и тому подобные вещи, на мой взгляд, это больше относится как раз-таки к психологам, что я имею в виду, убирая все препоны и преграды, которые стоят на этом пути в процессе консультирования. Человек может находить ту пару, которая ему необходима. Причем именно которая необходима, а не тот так называемый свой человек. Потому что свой человек иногда это не очень хорошие люди. И простят мне термин «хорошие». Простая история буквально из последних 10 лет брака. Муж в итоге ставит в известность о том, что есть другая женщина и уходит к другой. Следующие отношения уже совсем даже не в браке, но, как ни удивительно, примерно такой же финал, 10 лет отношений. Человек говорит, что нет, мы сходиться не будем, и мы не будем строить дальше отношения. В процессе выясняется, что, собственно, там есть другая женщина. При вопросах по поводу семьи, как родители жили, прекрасно, хорошо жили, я говорю, сейчас, и как? Ну, знаете, папа всегда говорил, что он маму сначала не любил, вышел по залету и там даже любовница была, но потом как-то он одумался, ничего не напоминает? Человек часто не связывает свою семейную жизнь в своей семье, в детской, и свою жизнь настоящей. Ну, что вы мне рассказываете? Он мне вообще на папу не похож. Почему тут папа, да? И вообще мне-то это зачем? Я согласна. Дело в том, что вот это так примерно выглядит мой человек. То есть мой человек – это тот человек, который мне изменяет. И здесь простая очень логика, это чисто детский вариант логики, когда если человек меня любит, то он поступает так. Если человек меня любит, родители в априори меня любят. Это папа, это мама. Как я иногда шучу, мама – образ собирательный, иногда это даже папа. То есть если кто-то из них как-то там себя ведет, и когда-то там в детстве я выработала какую-то стратегию, и эта стратегия со мной остается на всю жизнь. И в данном случае, как только человек начинает меня любить, как только я понимаю, что человек меня любит, соответственно, он начинает повторять то поведение, которое в моем детстве соответствовало любимым людям. Иногда это пьющий папа мужья алкоголики, иногда это бьющая мама бьющий муж, иногда это, я не знаю, гуляющие родители гуляющий муж, иногда это безденежье, безденежный муж или жена. То есть, то есть вот такие примерно параллели. А теперь простой вопрос. Кому это нравится? Ну, в трезвом уме здравой памяти никто не скажет, что я об этом мечтаю, что я это хочу. А все учитывая, когда эти сценарии, так называемые, повторяются из раза в раз, то есть э, здесь вопрос э, к психологам. А можно ли это убрать? У одних это получается за раз, и мне очень радостно за таких людей. У других это получается в течение какого-то обозримого месяца, э, двух. У кого-то на это уходят годы. И здесь я всегда скажу, э, проблему решают не один-два раза. А проблему решают, пока она не решится. И есть разные психологи. Что значит разные психологи? У каждого свой фронт работы. И каждый знает, чем он занимается, чем он может помочь. Можно спросить у специалиста, что он делает, каким образом он работает. Он вам ответит. Если вы заметили, в моих видео я часто говорю слово «убираем». И это не шутка. То есть мы действительно убираем те моменты, о которых я сейчас говорила. И тогда мы можем позволить себе человека, которого мы хотим, а не которого привыкли по своим сценариям видеть. А вот. И тогда тот партнер, который с нами начинает отношения, он будет уже вести себя по-другому. Здесь мы не про чудеса разговариваем, а у нас есть на вот подобного рода вещи, Свои установки, свои подсознательные совершенно мотивы, которые неосознаваемые. И у меня в последнее время появилась фраза, что если человек знает причину того, что происходит, то это не причина. Это то, о чем я сказала тогда психиатру. Личная жизнь – это следствие, это не причина. И причина это снова неосознаваемые, как правило, вещи. Потому что то, что мы осознаем, мы можем сделать. Когда я чувствую, что я голодна, я могу покушать. Когда я чувствую, что я замерзла, я могу одеться, ровно как и наоборот. Но когда я что-то не осознаю, но мне как-то напряженно, мне как-то неприятно, я пробую что-то делать и не всегда это помогает. Иногда это просто. Те самые защиты, о которых поговаривал дедушка Фрейд. Но это уже совсем другая история. Итак, хотите счастливых отношений, будьте счастливы. Не получается сделать это самостоятельно. К счастью, сейчас психологи достаточно доступны, и к ним всегда можно обратиться. Не все психологи работают в разговорном жанре, как я это говорю, то есть рассказывают, объясняют человеку, что происходит, еще что-то. Есть очень много техник, методик, и обычно психологи, практикующие психологи, психологи-консультанты, которые именно, они работают в этих техниках, они работают с этими методиками, которые помогают человеку избавиться от тех грузов проблем, которые у них идут, с самого детства, возможно, еще и ранее. Поэтому та поговорка, которая всегда с нами, счастье в наших руках, это на самом деле так. Одиночество – это не причина, это следствие. И, к счастью, когда мы говорим про следствие, его всегда можно убрать. И можно сделать все по-другому. Ваш выбор.